Я прочитала, что ты написал. Да, а -а -а. да я могу так проходить. Да, повтори вкратце в, дв в двух словах. Ну, значит, ситуация очень простая. То есть я как бы могу выходить в состояние определенное, да? Такие без фанатизма. в этом состоянии мне как бы, в принципе, хорошо, да? Но у меня проблемы, я в своих сценариях, ну, по работе, там, прочее, я туда заваливаюсь и ссыпаю. То есть, как профессиональный актер, и вот переход очень сложный у меня. То есть, мне нужно останавливаться, чтобы, чтобы... Ну, короче, я не могу гармонизировать, чтобы и по работе, и просто и одинаково чувствовать Подожди, а ты, получается, актер, да? Ты играешь какие-то роли? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это я имею в виду, что... А, как персонаж. Сейчас, да, то есть, я, в принципе, понимаю, как это выглядит, да? Uh -huh. То есть, я как ощущаю? У меня такая интуиция хорошая, я ощущаю, что вокруг происходящего по работе, ну, там, в it ну, неважно, коммуницируют все дни, да? Я ощущаю, что идет какая-то вот картинка, да, но для того, чтобы мне лучше чувствовать, ну, как бы, что происходит, ну, то есть, принимать лучшее решение, мне приходится в нее погружаться. То есть, как бы, я прям вхожу в нее, и в этом состоянии я уже, как бы, погружу в нее полностью. То есть, переживаю все. А хотелось бы все-таки делать так, чтобы я был немножко в стороне от нее. Конечно, такое возможно. Либо только переходы туда-сюда, и другого пути нет. Тут а, заблуждение твое, знаешь, в чем? А, присмотрись к тому, кто туда-сюда блуждает. Прям сейчас, потому ну, что... Происходит, я это ощущаю, как вот области в голове разные работают абсолютно. То есть если mm -hmm. я сейчас войду в состояние вот нормальное, то у меня вот где-то вот здесь вот я вижу вот так, например. То есть ну, возбуждается здесь. Цель. Если я буду сейчас думать, то где-то здесь. Вот, это ты очень хорошо а, отлавливаешь э, вот эту работу ну, как бы мозговой деятельности, да? Ну то есть она сразу сигнализирует. Но да, ну, мне пришлось целое лето на это потратить. То есть я вот этим занимался, и у меня как вот устойчиво уже привычка образовалась. То есть мне надо было в лесу тренироваться, а каждый день по часу ходил, слушай, ну там что-то отрешено, типа не но при я концентрировался так, вот, как у вас услышал, то есть сначала на левом, правом ухе, и потом трение вперед у меня получается четко. Есть, я могу идти по лесу, я четко смотрю вперед, и в этом состоянии я четко вижу заход мысли. То есть, мысль пришла, я ее раз отбросил. То есть я вообще не погружаюсь. Такое состояние, оно не трансовое, ничего, я все соображаю, но при этом как бы, ну, такое наблюдение просто идет, и все. Если я в обычную жизнь захожу, то я делаю в... туда, у меня переключается на мыслительный процесс. Так как мне говорили, что у меня сильно развит мозг, ну, вот эта мыслительная часть, не интуитивная, это, то оно меня быстро захватывает. Значит, почему я это позволяю делать? Потому что в таком состоянии у меня заход мысли идет. То есть я могу то есть, сам то я не думал, Ни раз забегают какие-то решения и прочее. То есть я вот, в состоянии, в нем я прям отрабатываю, но оно очень сильно захват. Самое плохое, что, похоже, такой мазохизм не нравится. Mm. Вот эти причины. То есть, как бы он мне дискомфортен. Почему? Потому что я не могу семейные отношения входить в нормально, если там с ребенком. И я замечаю, главный признак это когда идешь гулять с ребенком, ты не можешь в него погрузиться. Mm -hmm. то есть не то, что мысли, но мне это дискомфортно. это очень неправильно, потому что я хотел поставить состояние, что все-таки я как-то ее чувствую начал. Она это очень сильно чувствует и прочее. То есть любви не хватает и прочее. Вот этот, этот переход, он то есть у меня, меня, меня комфортнее себя мучить, скажем так. Как мазохист. Понятно. Отлично. Смотри, а... вот здесь вообще срабатывает завуалированная а, травма. Отделенности И все это и все это жиждится на мысли, что ты отделен Что есть ты, некий отдельный Который входит в одно состояние, в другое У которого есть жизнь, у которого есть жизненная история Теперь глубже сдвигайся, посмотри на вот этого того Кто туда-сюда блуждает и тренирует себя в каких-либо состояниях это... Это меня, я пробовал это, значит, у меня это выглядит определенным образом. Я управляю своим вниманием, я его переключаю. То есть некий центр внимания есть, я могу его переключать с разных областей. Если он находится вот здесь, вот в этой сфере, то я просто в спокойном состоянии. Если я его переключаю сюда, то я в состоянии. Ну, то есть переключение между людьми происходит вот таким образом, между состояниями. Вот, теперь э, смотри на того, кто научился переключать все эти состояния? Это выглядит как некий вот импульс такой, то есть как в районе плечей, то все подкидываю и у раз переключается, ну вот туда и сюда, то есть это какой-то вот импульс, это такой импульс внимания. Te... Закидываю я его с боков, то есть я как бы вот ощущаю себя, что внимание мое собрано во мне, как бы вот воздух, сдвигая его. И, в принципе, я не изнутри кидаю, а вот извне сбрасываю, туда-сюда. Я как бы управляю своим состоянием немножко извне. Какое-то ощущение такое. То есть, это вот сдвигаю просто. Раз, раз. Вот, вот эти переходы, они вот два разных человека абсолютно. Да? Ну, когда у меня был момент один почему у меня все это началось, потому что у меня был опыт прямого видения в детстве раза. Я четко видел это ощущение очень интересное то есть там три года ты видишь прямо и понимаешь что вот когда там бросил игрушку ты вообще не отождествлен просто интересно О, бросил и в принципе потом я забылся в этом то есть и вот и недавно совсем по лесу шарахнуло где-то весна было и было такое что что-то там шел и меня резко ударило Ощущение такое, что, во-первых, конечно, очень сильно радость, ощущение, как будто миллиард выиграл. Там резкое чувство, что страх, ну то есть смерти вообще нет. Я такой вот раз принился, думаю, ничего себе. И вот это состояние. Но у меня сразу, ну так как это первый раз, страх был, я быстро его собрал. Я такой, а люди же увидят. Бежал кофе пить, выпил кофе, раз, сразу, ну, обратно вернулся. И вот это было очень сильное состояние, один раз. А так, в принципе, я могу входить в состояние такие, скажем, легкие это не такой интенсивности но они хорошие я значит, в этом состоянии у меня ощущение того что мне в принципе ничего такого не хочется то есть, не то что земного а ну, глупого вообще ничего такого состояния вообще ровно очень сильно а зачем но... а зачем ты давай смотреть туда смотри сейчас я тебе буду в болевые твои ощущения если ты откроешься не будешь сопротивляться просто прислушайся а в общем, смотри, зачем ты входишь в эти состояния, от чего ты бежишь? Значит, я не столько бегу, у меня переключение в сос... а. Когда когда я открыт, это это это, это, это нормальный поставленный комплекс в детстве Окружение То есть у меня была такая ситуация, что там была травма. Вот, но я посчитал, что когда я вот это вот вошел в состояние, то есть я дешталь ты все закрыл, у меня была травма переезда в том классе на третий класс, меня из одной школы в другую перевели, я был, там был лидером абсолютно, я ничего не боялся. У mm -hmm. не было страха сопротивляться, удачи, этим, что бы делать. Когда я приехал, было поражение, типа, ты не наш, и у меня схлопнул. Соответственно, mm -hmm. это мне принесло страха людей. Mm -hmm. Я до сих пор считаю себя интровертом. Хотя, если я открываюсь в таком то кругу, то, в принципе... То есть, у меня, есть э, нет боязни в органичном объеме, я могу себя нормально чувствовать, но миру я не, от, не открываюсь абсолютно. Соответственно, когда у меня в состоянии такие вбухивают, то очень не хотелось бы, чтобы кто-то меня видел с стороны. Я собираю, ну, быстро собираюсь обратно защитную mm -hmm. оболочку. Здесь вопрос простой. Либо это надо отрабатывать, либо просто я должен привыкнуть к таким состояниям и гармонично в них сжаться уже на глазах. Здесь, здесь, смотри, здесь необходимо, то есть если ты это все осознаешь, улавливаешь эти моменты, в тот момент, когда ты хочешь захлопнуться, ты не захлопываешься, а осознать очень важную вещь. Вот это из нейронов вытекает очень-очень, ну, достаточно сложно и долго, потому что физическим зрением нам кажется, что есть другие. Потому что физичес, физические тела вот в едином, вот в этом, да, проявлено, э, вот это же само единое раскололось на множество физических тел и само собой играет. Как, э, когда ты смотришь, э, э, ощущая, отождествляя себя что, с телом, то другие однозначно появляются. И, соответственно, перед этими другими, там кто-то лидер, кто-то не лидер, это социально-ролевой контекст, но это самая сильная галлюцинация, и, соответственно, ты настолько себя имеешь, настолько как бы не позволяешь себе жить, потому что страх оценки самоопределения через других, которых нет. Ну, наверное, я все-таки не дожал тот момент, чтобы это ощутить, чтобы откровение пришло. Да, потому что меня... схлопывается. Смотри, когда у тебя в лесу расхлопнулось, вот, ты, у тебя что сразу пришло, что подумают обо мне другие? Нет, ну, сначала у меня был шок, то есть я не мог опознать. Ну, я начал, у меня вот деревья и прочее, оно стало что-то общее. Ну, то есть я там, мягкость появилась в пространстве. Вот, это было первая секунда, а потом резко возникла вот защитная реакция, да. Она больше, знаете, на что было? Не на то, что мне там радость, а, а то, что увидеть мою глухую Она была реально глухая. С чего ну, ты так решил? Ну, Посмотри, как... Да, ну вот, моя... смотри. Смотри, а, в контексте пробужденно... То есть пробуждение случилось, схлопнулось, недопробужденность, и пошел э, как бы наложение, в общем... А, как тебе сказать, двух, двух вот этих вот, как бы нейрон на нейрон находит. В общем, получается так, что когда система расхлопнулась, вс, понимаешь, картинки отдельные и фильма отдельного от тебя нет, это все в тебе происходит, это вот единство ты чувствуешь, и это же единство, а, если открыться, Именно в социуме, на работе или вот э, прислушаться. Но здесь психика очень срабатывает. Здесь, если только через осознавание идти в это. Например, ситуация с дочкой, да. Ты же, она, самые близкие показывают тебе э, вот этот вот раскол. Что есть другие отличные от меня. На этом все сжизнится. Только на этой мысли. Но это ложная мысль. Мы просто в нее все уверовали. Потому что. И тебе кажется, что мир по отношению к тебе агрессивен. И что тебе нужно выбивать каким-то образом место под солнце. А так, знаешь, я лучше. А так как ну у тебя уже есть глубинное видение, чувствование совершенно других ощущений, то, соответственно, ты еще себя и задвигаешь. То есть. Понимаешь? То есть ты прячешься за маску интровертности. Схлопываешься, да? Схлопываешься туда, И здесь только искренность и а, внутреннее желание и готовность сказать, да, я позволяю себе себя явить. Можно так сказать на этом этапе. То есть я позволяю открыться этому миру, я позволяю открыться себе, но это изнутри должно быть. Потому что, тогда, потому что смотри, выскочит сразу вопрос, а зачем? То есть он уже блокирует. То есть он блокирует, потому что он, он, я ощутил, почему я стремлюсь к этому состоянию, понятное дело, я ощутил эффекторность, что там хорошо. вот, А я еще не ощутил эффекторность, что вот я стою на сцене и открывшись, там это хорошо. То есть у меня нету вот этой однозначности, что раскрывшись будет хорошо. Потому что наложение прошлого опыта идет. Здесь я вот смотрел, люди, которые не профессиональные, вообще не аксор, никто, они, они преодолевали страх сцены, очень просто, они когда выходили, они видели, что это не страшно, и сразу страх падал. Можно здесь, надо как-то пробовать раскрываться открыто, если ты увидишь, что это лучше, то еще и Здесь смотри, во-первых, не надо бороться со страхом. Здесь необходимо распознать, сдвинься глубже, как возникает... Я отдельная. Потому что как только возникает отдельное я, у которого есть правила и принципы, который уже знает, как себя вести э, с другими. То есть как только я отдельная появилась, раз другие возникли. Но это галлюцинация. Для, и для ума это сложно в это поверить. Сложно поверить. Потому что а я же говорю физическим зрением Мы видим отдельные тела Ходят Но все эти тела, они просто как куклы Они абсолютно не несут Никакой опасности Это только убежденность Глубина, но смотри Еще срабатывает на определенном этапе Зеркало существования Пока оно не, ну, не увидит Что зеркало вообще всегда прозрачно Что на тебя ничто не может налепиться Тогда ты можешь любую роль сыграть и тогда самоосуждения нет никакого, потому что правильного и неправильного не существует. Но до тех пор, до тех пор пока у тебя еще существует идея о правильности и неправильности, зеркало существования будет тебя обнулять, оно будет все вытаскивать. Тем более, когда уже случилась вот эта вспышка самовоспоминания, как я ее называю. И здесь необходимо только искренность, здесь необходимо утвердиться в знании того, что все, что вот вываливается в этой светимости, тобой не является. Не повестись ни на одну мысль, ни на одно состояние, ни на одно явление. Потому что то, чем ты являешься до любой мысли, до состояния, а еще очень тонкая зацепка за состояние идет. Сюда тоже присмотри внимательно. Потому что когда, когда отрицательный тонус, мы оттуда начинаем поиск, система расхлопывается, становится хорошо. Это нормальное явление, таким образом происходит исцеление вообще нейрофизиологической системы. То есть раскрываются все зажатости, все какие-то. И вот здесь вот ясность и мудрость нужна. Осознать, что при раскрытии все, что вываливается, тобой не является а там может вообще там столько верований полезет что про тебя родители сказали что про тебя еще кто-то сказал еще еще еще но на это не вестись не разбираться с этим фильмом не ковыряться в причинно-следственных связях потому что это бесконечный процесс да. здесь только присматриваться к тому как опять возникла маленькая обусловленная я но это фантом, его по факту нет. И ты их сдвигаешь, у тебя видение есть то есть э, осознавание есть, ты сдвигаешься, а чувственность есть, ты раскрываешься. Потому что вот здесь еще процесс идет понимаешь, есть э, эмпатийность, а есть сенситивность то есть эмпатия это переходное состояние. Это когда ты чувствуешь всех, и так как еще есть вот это я, которое принимает что-то на себя или не принимает, то, соответственно, ты будешь это через телеску чувствовать и проживать? И еще будешь, опять-таки, на, на себя, ну, якобы это по отношению к тебе, кто-то как-то проявился. На самом деле это тоже галлюцинация. Со сдвигом дальше вот эта эмпатийность и эмоциональность, она обнуляется. И тогда а сенситивность как -как? происходит. Как определилось, что это галлюцинация? Такого не было. А не, не, не вестись вообще ни, ни, ни на что. Ни на одну мысль, ни на одно явление, ни одно состояние. Все, потому что ум начинает закидывать из прошлого отсюда. Он начинает определять. Перестать определять. Все есть как есть. Просто чистый свидетель. Чистое свидетельствование. И вот, э, и вот здесь ясность и мудрость. Вот, вот это и есть переходный момент не важно что там говорится хорошо или плохо с разных сторон подкидываться будет не важно ты на это вообще вообще не ведешься беспристрастность потому я что то чем ты являешься вот смотри прямо сейчас в это смотри в я есть то чем ты являешься оно до слов то, что чем я являюсь, я очень четко опознаю. У меня был один опыт интересный. Я, ну, что сзади меня пространство, которое спит, чуть что-то или смотрит, неважно. Ванну пришел, и у меня получилось так, что я, умывая, трогая свой лоб, я почувствовал стороннюю кость. Знаешь, у меня вот ощущение было вообще, то есть когда я сел, у меня вот это состояние радости, и при этом у меня поясница начала потом гореть. Ну, как бы вот не мог заснуть, прям, энергия была очень сильная. Я лежало, прям вообще все началось Потом уже такой не мог сделать, но в принципе я могу. Я научился управлять вниманием. Здесь, мне кажется, надо какой-то принцип выстроить, чтобы не сумбурно управлять, в какие-то точки кидать определенное время, ну, когда вот, нужно переключать его. Я могу вводить мысли легко, то есть я не сопротивляюсь, я перекидываю определенную точку, и мысль смышление просто зависает там, и я, ну как бы, вот, не да? Единственное, у меня такой системности не хватает. То есть нужен какой-то четкий алгоритм, и ты ему следую спокойно делаешь, чтобы встал, и... То есть я могу в любую точку перекинуть внимание, я могу что вот, точка там слева справа туда выкинуть его и оно будет перестанет фанить если а... заходит я туда перенаправляю и спокойно а что такое внимание ну для того что... Вот свое внимание а это определяется внутри я говорю что я вижу как бы пространство внимание это вот начинают мысли когда заходить я просто мысленно представляю любую точку и я туда их направляю ну, есть, ты, ты видишь, как ты бегаешь? Ощущение, просто... Ты видишь, как ты бегаешь? Что у тебя за идея? Когда, когда начинается. Там сидит. Вот когда бегание начинается, это да, там другое. Потому там что смотри, поступаешь. в мыслях ничего плохого нет. Нет, я имею в виду, я их могу перенаправить, иногда я землю, за... а целенаправленно как захист в них погружаюсь и начинаю в них крутиться. Как бы вот подожди, давай сюда смотреть, да. а, зачем тебе их перенаправлять? В мыслях ничего плохого нет, только, тва, только твоя вера в то, что мысль тебе может навредить, порождает глубинный нет, я страх. я просто не хочу рассматр рассматривать, не хочу. И я могу начать ее рассматривать, я не выкидываюсь, ну, чтобы она проходила мимо, да? потому что там нет никакой информации, которая мне нужна. Вот, вот от, смотри, когда при, приходят мысли, как облака, пришли ушли, то же самое, смотри, состояние пришли-ушли, явление любое, пришло-ушло. Вся, Все твое, если ты уже натренировался тогда там с вниманием, вот все свое внимание необходимо направлять на само осознавание. Вот, вот этот момент для работы. То есть, грубо говоря, в такой вот стать режим. Ну, двигаться, примеднялся. что то правил надо и пошел. Вот. То есть, как бы вот этот момент я не, не делаю. Вот. Как гимнастика. То есть вот что-то раз встал, пошел в сумбур, что-то настроился и нормально. Я вот это нормальное состояние, я его не понимаю, куда. У меня... Я могу туда направить, туда не системное. Хоть система просто выработать надо. Ну, в каком состоянии жить. То есть, я не могу понять, какое оно правильное. Я могу так держать, не могу так. Я не понимаю вот базовое состояние, которое должно быть у меня, чтобы не было комфортно. Вот базовое могу состояние вот прямо... С... Я не смотри, Базовое состояние, вот сейчас смотри, внимание это движение ума. То есть и ты э, смотришь э, на один привет, на другой, на третий. Теперь вот все свое внимание направь на само внимание. Я могу делать. Тогда у меня успокоение начинается, но в этом состоянии я немножко ватной не становлюсь. Ватный стал... Это описание ума Потому что, знаешь, почему ты Это тебе кажется, что ты ватный становишься Потому что ты привык контролировать Фильм И у тебя туда уходит Я Огромнейшая Огромнейшая Вообще Энергия биологическая На контроль этого фильма На рассмотрение этого фильма На переставление персонажей А так, а не так Сдвиг... Вот здесь отлепляйся я, прямо сейчас. Здесь, да. Все внимание на само внимание. Вот объяснения мне сейчас не нужны. Ты все внимание направляешь на внимание. Вот я сейчас... Что ты сейчас чувствуешь? Нетронистящий. Ощущение нейтральности отлично. Только не описывай глубже, глубже. побудь в этом. Ну, вот, вот ощущение нейтральности, вот здесь вот, вот отсюда у тебя выпрыгивает еще контролер. Внимание. внимание. Нужно привыкнуть в ощущение нейтральности то есть ощущение нейтральности абсолютной нейтральности это и есть абсолютное пробуждение то есть это не какой-то фейерверк это не состояние то есть любое состояние оно еще подкреплено гормональным фоном и оно зависит от эмоции уже необходимо исследовать как Происходит запуск состояния, что первично, мысль или состояние, или это вообще одномоментно, то есть тебе уже совсем в другое надо смотреть, отпустить всю историю со своими страхами, со своими травмами, со своей интровертностью, то есть ты это все сам себе рассказываешь, кроме тебя никого нет. И пока тебе будет интересно пережевывать жизненную историю, сценарные сюжеты, персонажей, тебе эти же персонажи будут подыгрывать. Это, если я не в прошлом, никуда не смотрю, это понятно. Но когда я иду в новое кино перед события, или там что-то нужно думать в работе и прочее, если я был в таком состоянии, я не разгляжу деталей. Ты разглядишь, Это тебе да, так да, кажется Здесь нужно привыкнуть ну, здесь, да, у меня Вот смотри, разглядишь Здесь просто нужно привыкнуть а, Дай себе время Обычно, если ты сейчас а, Хотя бы месяц или два Все внимание на внимание вот, вот, вот сюда уже Не туда, не туда, не туда Все внимание во внимание То есть получается, когда внимание ты направляешь на само внимание Оно растворяется в источнике сознания Осознавание это и есть ты, и это без это, это не тот контролер, который от персоны идет, да? Потому что ты Я из, из, вот, то есть и вот это осознавание потом у мозга ты ты сам э, будешь удивлен, насколько креатив вообще пойдет. Потому что он не обычными, получается, уже привычными ходами будет описывать а, и выдавать, а совершенно из другого вообще восприятия, совершенно с другой точки. Но вот здесь... Ну, у меня это да. необходимо прям. У меня это выглядит как заход внешних. У меня быдут вот эти так называемые смс. -ки. Идешь, что-то надо сделать. Если я не сам не думаю, то все, что мне заходит, оно наиболее правильно получается почему У меня здесь нет внутренней установки, что не я управляю, а как бы система сама управляет, самоуправляет. Но Здесь у меня пока нету в этом на сто уверенности, это меня притормаживает. Я пытаюсь перехватить контроль. Это Если это, я это, это... туда энергию. Я, я изменю события. Это вот автор, это авторство, это, это понимаешь, что, то есть вот, вот все, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, осознаешь, это все ум. Okay. Это все ум, и это твое же творение. То есть твое тело и твой ум случились, потому что у сознания возник интерес и возник интерес к этой игре. Но что получается здесь? А, вот этот вот ум который просто инструмент, просто инструмент, понимаешь? А он посчитал себя хозяином и начинает в этом уже сотворенном еще свое там что-то переставить. переходу, контрольный, как бы у меня как широм стоит перед вот этими самасками, начинает подавливать свое Хотя по факту могу своей волей что-то изменить. О, оно как идет, так и идет. Вот я тысячу раз со мной иду в это и со мной пытаюсь роль Бога сыграть, что опасно. Ну, то есть поменять свою. Она Направив туда энергию, типа, я больше энергии, больше внимания, я сломаю ситуацию и прочее. Вот и это всегда Ну, ты же, ты же, это же а, уже... В это, равно иду. Смотри, это же все воссознавание. Я это наблюдал. Да, да. Ну, то есть я наблюдал за собой, и все я видел, по выводам не работают. Невозможно направить искусственную куда-то энергию и что-то переломать. Ну да, это это лично. Это просто. Что чтобы в это напряжение огромнейшее. Ну и трата вообще ресурса, сил, времени и так далее и тому подобное. Все внимание на внимание. Да, держи да, фокус ну, на мы, этом. Мы здесь... Вот даже в, в, в ярких движениях событий все равно там Всегда. Ну, я не потеряю картинку. Нет. Вот здесь, да, важный момент. Это мне понравилось, кто-то в Сатсанге говорил, что когда он управлял большой, ну, как преподаватель, он как раз в состоянии я лучше их координировал, лучше их видел, чем я мозг, ну, как бы пытался отследить каждого. Я как бы вижу всю картинку более детально. Вот это я пока ощущал. Реально. Ну то есть я не пробовал это играть. Да, даже в сложных ситуациях, когда что-то надо думать, ну, ты смотришь рассеянным вниманием, как я сейчас смотрю, и при этом видишь всю картину. Да. Такого опыта у меня пока не было. Ну вот смотри, вот это вот эта картинка, вот этот фильм, он не отдельно от тебя. Ничего отдельного нет. То есть мир, мир проявленного и непроявленного, он единый. А вот, вот здесь вот мозг закидывает, он как бы себя, знаешь, тут немножко вот эта опасность наблюдателя в чем. То есть наблюдатель сначала уплотняется. То есть когда происходит вот эта вспышка воспоминаний, ты все видишь как в фильме, потом все внимание на наблюдателя. Это делается специально. Для того, чтобы он уплотнился. И когда наблюдая ну, в конечном итоге, вот этот наблюдатель, это все еще ментальная конструкция, он обнуляется и остается только наблюдение. Но наблюдение, оно тоже в чем-то происходит, в созерцании, созерцательность. Вот оно, сознавание. И отсюда, можно сказать, человеческим языком это такое. Доверие, такая сдача, и ты видишь, что если то, чем ты являешься, сотворило твое же тело, это насколько там вообще уникальное, и, и этому не доверять, да. это глупо. Вот пора все показывать, что как раз потому что наиболее правильные решения. Раз. Во-вторых, я не вижу границу между сознанием себя и другого человека. То есть если я вхожу в это состояние нормальное, в принципе, нет границы осознавания. То есть границу ума я могу очертить а осознание я не вижу, оно какое-то единое. То есть вот эта граница, где осознает другой человек, я осознаю ее нет. Я ее просто не чувствую. А потому что это нет. В таком нет. состоянии я могу людей чувствовать. И у меня, мне лучше сегодня общаться, то есть я я беру вот эту массу сознания у человека, когда он общаюсь, я могу раствориться. Ну, конечно, если не вскочит этот наблюдатель, который будет меня отделять. Если я вот сяду с вами за стол, да, в глаза буду смотреть, отключусь от мира, я буду, у меня прям туннель будет, и я буду соединен Человек не был такой опыт. То есть когда соединяешься, можешь глаза, соединяешься с ним, и пространство не видишь, а вот прям это единое становится. Это я ощущаю. Всё. Так, ну все. Отлично, зачем Поднимает. тогда потом глаза закрывать, уводить от кого? Ты отслеживай те моменты, когда просто это просто рефлексия. Она просто возникает, потому что вот, ну потому что не научили быть искренними, потому что научили, знаешь, поджимать себя и не проявляться. Так как ты хочешь. Во -во мне в таком состоянии начинает пропадать человеческое, слово. Я перехожу на другие вибрации и, в принципе, в жизни мне уже мало чего хочется забыть. Ну, Там и есть меньше хочется. Но, в смысле, не потребность есть, а вот просто бывает такой вкусненькое еще, и я этого уже перестаю хотеть. У меня какой-то переход начинается на такое же состояние, то есть ну, низких вибраций вообще не хочется. Это тоже пугает, потому что я же не это. Мне очень интересу есть в обычной жизни. Я могу уйти. Ну, не в Москве, имеется в виду гость состояние. То есть я буду помимо питаться и, в принципе, не могу интересно будет. То есть такого обычного. Это тоже пугает. Не пугайся. По смотри, ну, да, смотри как ты разделяешь, работу, да. что есть человеческая жизнь и есть какая-то другая жизнь. Нет, это нет, Я просто знаю, какие желания ко мне заходят и когда они уходят. То есть они абсолютно уходят все. А желания и, могут заходить и, и могут нет, уходить. Не... Потребности. Смотри, в желаниях проблем нет, если ты с ними к ним не привязан. Они могут приходить, могут уходить. Ты э, ты можешь на какое-то время месяц вообще ничего не есть. Там, например, воду пить нормально, просто, под, просто вот здесь нужно быть внимательной, когда начинает возникать а, некая духовная гордыня, вот этот момент очень это ясно воды. нужно видеть, и за это себя не судить, потому что этого по факту нет, Галлюцинация, глубже сдвигайся. У тебя все еще есть вера, что это жизнь, это все, что ты видишь, слышишь, осознаешь, что это реальное. Вот чем загвоздка. А, не И не ощущение, это страшно это поверить, подавлю. что, что это, это нереально. Так распознай, что же он, реально он, тогда. Сценарий ты -то все равно идет, он откуда-то задается. Сценарий он Мне прямо сейчас. Касается. Нет, нет, того, нет той точки, когда бы писался сценарий. Нету такой точки. Начало конца не существует всегда, прямо сейчас. То есть творение это как вдох-выдох. И только твое состояние сознания, осознанное. Оно, можно так сказать, если брать за времен, временную линию, будущее сотворяет. Хотя это все одномоментно происходит. И прошлое, и настоящее, и будущее. Я это воспринимаю, что идет генерация всего и нету прошлого и не будущего, а просто генерирует, как будто вот и было прошлое, и будет будущее. В реальном времени создаются иллюзия прошлого. Это я легко восстановиться, но у меня остается восприятия, что идет сценарий, который, как бы, вот познание пытается двигать куда-то что-то. Тебя в этом сценарии что-то не устраивает? Нет, но устраивает меня. Все устраивает. Я начинаю искать вза вза взаимосвязи, а это не неправильно. Зачем мне вот это погружаться? Меня, когда я в, ну, в нормальном состоянии, у меня полнота жизни 20 раз глубже становится. То есть я же вот беру руку, смотрю на нее, интересно, Я ем, ну то есть длина намного больше. А если я заморачиваюсь сценариями, то у меня туда внимание уходит, и я теряю текущую Длина вот текущу, да? Mm -hmm. Я перекидываю у меня вот это состояние я смотрю часы и меня yeah. бежит вперед вот это плохо очень я... а кто осознает все эти состояния себя? кто осознает все эти это состояния э, тут вот, вот в этом месте держит это мозг я вижу четко где я сейчас это держу вот в этом это состоянии это я это мозг я... подожди Там так вот меня например Максим вот, се... берём... вот, вот сейчас умом вот это вот, вот это вот кто осознает? Откуда видение происходит? Извини, абсолютно. А? Я себя со стороны вижу, но не в смысле, как человека, а ощущаю полностью, я вижу, как у меня перепрыгивает внимание, то есть я могу себя наблюдать легко. То есть как, если я не заиграюсь в эту игру, то есть у меня вообще не внимание все туда не уйдет, и я как бы заснул, вот если я сейчас в я не сплю, я четко контролирую и понимаю, что я что-то делаю неправильно. Сейчас вот я внимание прикинул больше сюда, и я это как бы я со стороны себя вижу. Эти все процессы я четко ощущаю. Как бы себя ну, я могу понимать, что я что-то делаю не то, и это, и прям могу понимать. Но при этом все равно отыграю. Игры. Давай смотреть, знаешь, куда? Откуда ты э, вообще понимаешь, что ты делаешь не то? Сзади меня вот этот вот, вот этим пространством я все это наблюдаю. То есть, ну вот мне некое что-то вот что сжимает, ну как бы внимание. Обнаружи этого персонажа, который играет сейчас. Обнаружи прямо сейчас. Он... Нет, именно то, что у меня истины, оно очень большое, то есть я не могу его вточнить, оно, оно слишком большое сзади меня, то есть это такое сжимающее А состояние. впереди тебя его нету? Чтобы быть впереди меня, мне надо туда перекинуть внимание, оно идет прямо, мы увидели меня, могу видеть. Наверху тебя оно может быть? Полезу. Я концентрируюсь, у меня... Нет, у меня очень такой ограниченный объем, сзади меня выключился. То есть лишняя сфера, а какая-то вот штука стоит сзади. Вот этим объемом я вижу. Я могу сюда переключать чуть дальше себя. Вот так вот включаться него. И в принципе я тогда вижу вот так вот, объем, и все. вот Для этого мне нужно сосредоточиться и перейти. Сейчас я не могу, мне вот компьютер мешает. А там плюс это дело. То есть в обычном состоянии сзади оно у меня вот как бы давлю делает внимание, я все в принципе вижу, да, но оно очень нейтральное, то есть я не могу сказать, что он что-то хочет, вообще не хочет. Вот поймать себя, хотящего, я пока не могу. Где-то же находится то, что в это все играет. А что ты по-настоящему хочешь? Что? Кто хочешь по-настоящему? Нет, имеется в виду, у меня несколько, так вот, и непонятно. Получается, что я вижу источник, как бы, что что продал, то есть, что синтезировать все это дело, но оно есть, да, то есть, я его вижу, чувствую, при этом, я когда с него внимание снимаю, то получается, я перебегаю сюда, ну, и пошло, если внутри все, я в себе нахожу. Я не могу себя, оно слишком размыто. Такая такая субстанция, которой точки вообще нет. Я не ощущаю, я не вижу себя в точке какой-то, которую я думаю. что что? какое то размытое все. Дабы, емом. переключение всего. И поэтому я говорю, что мне нужно куда-то перенаправить, тогда мне будет комфортно. То есть я себя поймаю в этом месте и. Вот, ты, комфорт бы, он... ты комфорт ищешь? Ты комфорт? Смотри, ты комфорт ищешь, да? Ты хочешь комфорта? Ну, кон контрол, контроля иногда. Да. Ну, когда я не в состоянии в лесу, а в обычном, конечно, хотелось бы кон контроля какого-то. Да, а кон контроля и... контроля и, или там, комфорта? Подожди, контроля Вы или комфорта? Есть. Вообще, в идеале, конечно, я хотел как раз при контроле испытывать и комфортно, но это вообще нереально. Здесь моя ошибка. То есть одновременно держать себя в точке какой-то там, да, и чувствовать комфортно. когда я собираю в точку, все, я уже... То есть я не могу вот расслабиться, расслабиться когда вот плывешь или что-то еще, вот ну, само происходит. Вот это я могу делать только в нейтральном состоянии, когда я знаю, что вокруг никого нет. То есть я не могу себя дать реальности есть, люди там ну короче состояние города там я буду стараться это все-таки себя в точку собирать как -то. нет, нет это я могу себя разобрать и смотреть просто я в безопасности и то если будет тут впереди идти я себя соберу в точку то есть, соберусь Потому что мало ли что не так посмотрим то есть это защитная штука, то есть я не могу себя на 100% отдать и чему-то да, довериться. Почему? Ну, боюсь я недружественной среды. Даже больше боюсь, что мой мозг начнет что-то что-то придумывать. То есть, обычно же, когда что-то надумаешь, оно то и начинает возникать. Люди с таким же настроением встречаются. да? Там. Здесь вот этот страх как-то надо преодолеть и поплыть спокойно, в рассеянном состоянии. Еще раз. Здесь... Нет, ну уже... здесь, здесь необходимо не преодолевать страх, а увидеть, как возникает отдельное «Я». То есть рассмотреть ясно вот эту сформировавшуюся, обособленную, интровертную, как ты называешь, Отдельную личность Я Потому что как только она возникает Возникают другие И другие несут опасность И это очень жесткая сформировавшаяся нейронная сеть Которая у тебя с детства засела так, Я ты, же, я да, же да, тебе да, говорю долго да? а, а в осознавании Если ты идешь через осознавание И если ты сейчас просто Прислушаешься к тому, куда я тебя направляю, сдвинься. То есть знай, что мир всегда по отношению к тебе дружественен. Только твоя идея о том, что возникли другие, которые могут мне навредить, закручивает вот эту игру. Я понимаю. Там, теперь... Тогда, получается, мне надо будет двигаться... Даль... Стоп, теперь дальше ты не рассуждаешь, ты глубоко, прямо сейчас прочувствуешь вот эту мысль, проживаешь эту мысль. Посмотри, вспомни то ощущение, когда у тебя пропал э, страх смерти. Это говорит о том, что даже если вот эта форма, вот эта шкурка в определенный момент растает, да, можно так сказать, обнулится, возникнет другая, и вот весь а, вот этот... И вся вот эта мысль, которая здесь не, не обнулена, она перейдет в другую шкурку, в другое тельце. То есть прилепится за мной? В Оно а, здесь важно разглядеть и увидеть, что есть мысль. И во что ты веришь? То есть твоя вера в мысль сотворяет эту реальность но не истинную абсолютную реальность а ту, которую мы привыкли называть это вот это кино это же этот сценарный сюжет теперь я тебе говорю отпусти идею своей интровертности ты абсолютно другой позволь себе жить тотально и проживать каждый момент своего бытия так как ты желаешь ничего отдельного нет Людей отдельных нет. Они будут тебе подыгрывать до тех пор, пока ты будешь носить вот эту веру, что есть отдельный ты и есть отдельно другие. Прямо сейчас собери все свое внимание на мысль. Я есть, я существую, но не как персонаж с именем и с телом, а как нечто большее. Я это и так вижу. Что, вот. ну, что, не, что, подожди, что подожди, не, я, не я уходи в разговор, вот сейчас не уходи в разговор, не надо, потому что здесь у тебя, разговор обнаружь, почему ты в разговор уходишь, потому что там э, у психики болевые моменты сейчас будут оголяться. Если ты готов, можно сейчас э, вот это обнаружить в осознавании, и оно тебя больше не будет иметь. Если не говорить, что тогда делать. То есть я сейчас держу состояние сзади, мне оно нейтральное. Вот теперь смотри, что вот это держать состояние сзади, это вообще лажа. Кто этот, который держит состояние сзади? Какое состояние сзади? Обнаружи. Зачем тебе держать это состояние сзади? Что это за сзади и что это за состояние? И кто это тот, который держит? Расчепирую это прямо сейчас. Этот ментальный, сформировавшийся образ, который уже сам себя изживает давным-давно. Смотри туда. То есть вот это единое, то, чем ты являешься, оно не только сзади, оно везде, над тобой, под тобой, сзади тебя, впереди тебя, внутри тебя, то есть то, чем ты являешься, единое есим, единое я. И в этом едином возникают вот эти вот танцы, вот эти тельца. Но если я сейчас вот весь побьем, меня, меня взорвет. Ничего не, тебя не взорвет. Да, да, пусть, пусть тебя взорвет. Может быть, уже и надо, чтобы вот, это, вот этого умного, там всезнающего перс персонажа вот эту вот ментальную конструкцию взорвала. Да, пусть взорвет. Прям иди туда вообще. Бесстрашно без всего. У тебя другого варианта нет вообще. Иначе ты также будешь заниматься садамазой. Тебе это прикольно? Или уже жить хочется? Же расширить свой весь объем. Расширяй, что хочешь там делать. То есть, ну ты смотри, кто этот я, который хочет расширить а, а, весь этот объем. Ты есть то, в чем все это происходит в том, в чем случилось твое тело, в том, в чем произошло твое сознание, в том, в этом сознании случился ум, случилось тело, вот она матрешка. Ты с другой, ты вниманием идешь не оттуда, поэтому тебе, тебе так сложно, поэтому у тебя а, происходят вот такие внутренние глубины и переживания, и состояния, и там и, апатии, и агрессии, и все вперемешку, понимаешь? И там и правильно, и неправильно. <связывается> С другой стороны. То есть в том, чем ты являешься, случается сознание, в этом сознании случается ум, случается тело. Никак иначе. Поэтому ты себя будешь расширять до тех пор, пока ты ощущаешь себя маленьким, персоной. Улавливаешь? <связывается> вот... Позволяй сейчас всему, чему должно быть, этому произойти. Это мне надо будет в разобраться, Я пока удерживаю себя. В... Не в надо удерживать. Зачем? А не получается. Все получается, не играй передо мной, ты перед другим можешь играть, передо У тебя есть ясное обнаружение, осознавание, давай, разворот с другого, с... оттуда идет, с... с другого, не вот а через это маленькое я. Это маленькая я чем-то осознается, кем-то осознается. Этот персонаж, который там что-то бегает, вот посмотри, бегает, который общается, у которого есть дочка, у которого есть жизненная история, у кого у которого есть работа, у которого есть идея просветления, у которого есть состояние, чем-то осознается, кем-то осознается, чем-то кем-то для меня одно. Смотри туда, кем это осознается? Это большим вообще. Кем? Он ни там нет, он ни имени, ни формы вообще. Но ты скажи, ты скажи единное слово, ты даже ты слово сказать боишься. Кем это осознается? Ну как кем? Чем-то большим. Ну, если я думаю, что если я включусь в этой стадии, меня, ну, меня рванет нас. Пусть рванет. Просто... Давай, пусть рванет, разорвет. Да. Давай, что там? что там все представляешь, что там? Печенка на люстых повиснет. Нет, нет. Я, не я знаю, что будет. То есть я имею в виду, просто будет состояние ты... легкости и смеха. Вот, так давай по -по посмеемся вместе. Чего ты разыгрываешь? Страдальцы из себя. Что ты разыгрываешь, интроверта? Да, нет, а? это я понимаю, да. Пон... Уже тут понимать не надо, уже просто жить, ржать и наслаждаться надо. И пусть разорвет вообще. Потом то обратно буду пытаться собраться. Зачем? Ну, соберешься еще пару раз, пока Но... не надоест. По... Ну, хорошо, а как я в этом жить буду в я примерно... А там уже не останется того, кому надо жить в этом состоянии. Не останется хорошо, того. -то -то, что да ничто не будет ходить. Двигаться. И двигаться ничто Ничего не что? будет. Ничего не будет. Ничего. <laughs> Тело, ну, когда да, надо, все. встанет и пойдет свою нужду выполнить. Что надо, сделает и доделает. Не переживай за это. То есть с этого контроль снят. Конечно. Вопрос простой. Как, как с утра включаться в это состояние? Утро не существует. Чтобы меня не закрутило обратно. А? Не существует утра. Обнаружь. Земля повернулась, кажется, утро. Называлось... Раз... Обнуляй, обнуляй все эти идеи, все, во что ты уверовал. Какое утро, какая ночь. Тело... Темно стало, тело легло, отдохнуло. Когда ты э, уберешь все свое внимание с этого контроля, фактор свободного присутствия в, в глубинного, он концентрируется, и ты даже э, осознаешь э, вообще, что происходит во сне, осознаешь стадию глубокого сна. Осознавание всегда есть априори. Откуда бы откуда ты тогда знал, что, ты, что вот сейчас была вот стадия глубокого сна, или сейчас пробуждение? Это твоя мудрость. Все остальное ⁇ детский сад. То есть можно спокойно жить в таком состоянии? Конечно. А другого нет. Остальное придумывает ум, и, и э, туда затрачивается куча-куча биологической энергии. Отсюда и усталость, и неудовлетворенность, и все такое, и тому подобное. Только осталось двигаться в этом как там оно само движется оно само движется это идея то что там тебе двигаться надо научиться опять он включился посмотри внимательно на процесс который происходит в теле кровь бежит по жилам легкие если бы ты все это контролировал ты бы забыл вдохнуть в какой-то момент. Или нет, ты сидишь нет, и нет, говоришь, так, нет. левая почка там включилась, правая и так далее. Понимаешь, бред это вот этот контролер, автор, который хочет что-то присвоить, вылезти. Он уже там все уже его там разм размазало, но он хочет вылезти, еще заявить о себе, что он существует. И что он тут что-то делает, решает. Это инструмент, который уже ты используешь. Но не, не ты как. Имя, понимаешь? И то эта есть, персона. Я расхл... Ну, я готов взять меня, когда расхлопнет, я могу спокойно идти по улице, меня никуда не заберет. А кто тебя куда заберет? Ну, я имею в виду, не то что заберет, но, скажут, псих. -то. то есть я могу расхлопнуть, в состоянии пойти. Иди. Вот в чем проблема. Иди. Иди. Иди в осознавании ты наблюдай, кто, кто куда идет. Ты вообще никогда никуда не, не идешь. Это тебе кажется, что ты куда-то идешь, что твое тело перемещается. Смотри друг... отсюда. Смотри отсюда. Куда ты там ходишь? В недвижимом, в недвижимом, в недвижимом случается движимое. Но когда ты отождествляешься опять с телом, тебе кажется, что ты идешь. А когда ты осознаешь его что в недвижимом, ты вот смотришь, вот оно. Игра теней. То есть, по сути, все статься, как бы все на месте. Просто. Все всегда на месте. Да, нет. Тело встанет, это когда ему надо а, поест, когда ему надо справить свою нужду. Вдох-выдох происходит. И кто это все запускает? Ну уж точно не тот, который заявляет, что я тут автор. Это точно, да. А вот тогда остался последний вопрос. Кто же я? Давай вот, дошли. В, ре в реальности. Давай. У меня тогда нету, получается. Но ты есть. Как сознание. Как идея, как, а, что ты тело... С именем? Нет Но как сознание Ты всегда есть им Потому что кто осознает все это движение Кто видел, как ты маленьким был как, как рождение происходило Если ты внимательно туда посмотришь Ты ты вспомнишь то Как процесс рождения происходил Как взросление как до, до этой точки Можешь туда э, там этим Прогрессивным зрением посмотреть Там что-то нафантазировать Но внимание не, не на это движение, а на того, кто все это смотрит, кто наблюдает. Вот оно явное обнаружение, явное пробуждение. У меня тело начинает вибрировать, то есть я как бы уже по-другому вообще. Чем? Я могу растворить все просто. Здесь, ну, я реально могу раствориться и ничего ощущаю, ну, здесь, Давай. А что ты боишься, растворясь? Боюсь в это провалиться. Ну, то есть да не, ты не уже не там добро... давным-давно. Что ты сейчас рассказываешь? Это я знаю, что я там. А что тогда? Куда ты еще проваливаться собрался? Ты, ты увидь, как ум там додумывает какие-то идеи, что нужно куда-то провалиться, еще что-то. Вот, Обнаружи это, расчипируй вот эти вот во что ты уверовал и во что он играет и проигрывает а жизнь вот она вот она живое прямо сейчас дыхание происходит говорение идет само с собой сознание общается дочка прибежала обнял поцеловал побежали поиграли не захотел не побежали не поиграли в этом проблем нет пришел на работу привет сослуживцы нет yeah, мне это состояние нравится, я же говорю, что поэтому я к нему иду. Оно всегда есть. Что-то доказывать. Да. Оно всегда Просто есть. Получается... Просто ты ну, придумываешь другое получается. состояние, обнаружи Это состояние всегда есть. Просто ты додумываешь и придумываешь другое. А ум очень уникальный инструмент. Он тут же воплотит в этом. А потом еще скажет, что-то не то. Хорошо. Я бы понял. Теперь осталось только раствориться этим. Вот. Долго ты будешь этим ну, заниматься. Ну, ну, ну, я, я, я тебя сейчас надеюсь, не отпущу, пока ты не растворишься здесь. Я, ну, я уже растворился, просто мне как-то в этом надо еще существовать. Кому? Да, делаем, давай, давай разберем, как тебе в этом надо существовать. Расскажи-ка мне. Не знаю. Ну давай расскажи, и, может быть, я тоже начну так же с тобой вместе в этом существовать. А непонятно. Ой, Существование прямо сейчас происходит. И вот, вот почувствуй вкус себя. Вот сейчас вот вкус себя ощущается ощущаешь легкость радость наслаждение а, всем тем что есть этой игрой этим персонажем а, он может играть в умного может в дурачка сыграть может в нет понимающего может в понимающего может в бога может в дьявола все равно потому что ты знаешь что потому что ты себя вспомнил ты знаешь кто ты есим чтобы себя вспомнить, я знаю это ощущение, это прямое видение. А сейчас оно у тебя нету? Нет, оно не включено. Я, я знаю, когда она включается. Даже ставил эксперимент, я прям тело напи... напоил его жутко. но Я резко включился, я иду прямо, я все вижу, я думаю, ничего себе, я же могу ходить. Просто вот. могу идти, и все. Вот посмотри, бесконтрольность твоя, потому что, когда ты напоил тело, у тебя расслабились э, вот этот контролер, он ослаб, и ты обнаружил, что тело само себя ведет. Идет само, а я просто сижу, сверху, просто вижу, и все. А, ты, а видение теперь. происходит, и в этом видении да. случи, случается, случилось твое тело, и тело ходит. Вот. И сейчас то же самое, тело сидит в комнате и разговаривает. По скайпу с другим телом и кажется что разговаривать с кем-то другим вот у меня отключается это состояние Оно, оно безрадостное. Оно ну, имеем в виду обычное нейтральное и не напрягающее. я растворил сейчас полностью себя. Нет. А говорит кто? Нет, ну. А вот что-то болтает. Что дальше-то делать? Сидеть? Я так могу, да, сесть и сидеть. Ну, с... с... ну все отлично. Ну так даже чуть, чуть час сидеть спокойно. Можно вообще два месяца так просидеть. Так просто, да? Да? Не все равно я могу долго так сидеть. А можешь вот в, в этом же встать и походить? Вот смотри, прямо в этом, смотри, говорение идет, процесс говорения происходит, контролера нет, все легко. Хочешь, говоришь, хочешь, Он не без... говоришь, хочешь, сидишь, хочешь, встал. Я говорю без мысли, она сама говорит. Да. У меня голова чистая абсолютно. Я навсегда такой является. Пока говорить не хочется. И осталось только жить в этом состоянии. Но оно слишком комфортно. Как же помучиться? О, да. Это российский менталитет. Бог терпел и нам велел. Пострадать надо. Бог страдал, и нам надо пострадать. А кто такой Бог? И что такое страдать? Можно прям осознанно пострадать в этом состоянии, взять и прям это. Ну не страдается Конечно нет. Это надо идею придумать о страдании. я звонить на этом. Было висеть. Я могу теперь сам входить в такие состояния? Оно всегда есть, конечно. Всегда Я есть. Я имею в виду самостоятельность, да? Да. Просто сел и вошел, да? Да. До тех, пор, пока, пока, до тех пор, пока не придет понимание, что ты никуда не входишь, всегда есть. Даже входить никому не надо. Не, тут очень тонко может возникнуть, что ты можешь это потерять, и это может мозг откинуть. Нет, оно всегда есть. И ты всегда в него возвращаешься, всегда все двери открыты. Не вообще. Даже дверей нет. Потом обнаружишь даже дверей не. У меня тело, легче, ну, оно выталкивать. Я не чувствую нагрузку. Обычно мне спина болит, а в таком состоянии я не, я не чувствую. Чувствую себя, но не чувствую. Я не спина болит, ничего. Я а в таком состоянии могу ходить вообще целый день. То есть вообще ничего идешь я это сильно ощущаю когда идешь час погулял станет как сейчас и я могу еще два часа гулять и никуда не хочется а теперь вообще временной кон... временной контекст убери и что ты всегда в этом не надо ставить себе один два часа нет я говорю что в таком состоянии как сейчас у меня нет времени то есть я да, не стремлюсь оно как бы Просто вот фон-фон, ну как вот, свистит и все. Теперь дальше извините, и... обнаруж кто это состояние созерцает. По а мне, и Созерцает и... Вполне понять можно ли кстати, в таком состоянии все это делать? Может что ощущение, что ватный, ну это не ватный, но как пространство, ну то есть даже не пространство ни что, словно там ни что вообще. Не называние как глубже, потому что здесь видишь мозг начинает на периферию выпрыгивать, обнаруживает процесс. сейчас нету ни сзади ни впереди внимания то есть его а, просто они все просто растворилось и все то есть точка приложения внимания она пропала ну то есть это ни сзади ни впереди скажи ни в текущий момент он тоже растворен. понять что я сейчас что -то вот... но то что оно нейтральное это нормально да это, это нормально. Просто это мозг там фейерверки свои дорисовывает. Это абсолютная нейтральность. И вот эта абсолютная нейтральность, это и есть истинное блаженство. не обязательно должна прям пить. Самый яркий первое состояние, там какой-то ну, это просто как вспышки получается. Да, да, это потому что там расхлопывается система, это из, ну, отрицательный и положительный тонус обнаруживается. А ты дальше сдвигаешься и видишь вот эту нейтральность. И это есть истинная скомая. А почему, а почему говорят, что если так вот сидеть день, допустим, находиться в нем, то немножко состояние меняется? То есть ты все-таки в каком-то недоработанном нахожусь? Я же тебе сейчас прям говорю, а, а теперь а, даже от этого состояния, вот от этого состояния, осознай того, кто осознает это состояние. То есть само осознавание. То есть да вот нет, это же тоже нет, фиксируется, нет, фиксируется чем-то. Кем-то фиксируется. Нет, это бесконечный нет. процесс, там нет начала и конца. Глубина, глубина, глубина, глубина. Все. То есть глубины, то есть это предельное состояние. Э, та, пределов никаких нет. Нет никаких нет, пределов. Ну, Ничего ну, не ну, рисуй, ну, никакие ну, ожидания не строй. Просто вот сейчас в этом пребываешь. Ну, а, ну да, оно как бы конечное и максимально комфортное. Нет. Там пусто. Вот в чем? Uh -huh. То есть оно абсолютно пустое. Я так понимаю, что кто-то дорисовываться будет уже отдельно. Ну, какие-то картины, потому что сейчас ничего нет. Как вот чистое чистое и все Угу. Uh -huh. Оно без сюжета, это экран просто и все. Там будет что-то рисоваться, получается, в жизни. Uh -huh. Сейчас пока пустой экран ничего не ощущаю и ничего вот как бы было плотно, и все uh -huh. и в нем находится что-то а uh -huh. Коляка что-нибудь uh, конечно оно нарисуется uh -huh. нарисуется красками раскроется опять все то есть ты пустотность обнаружил ты смотри эти краски по факту они не пропали ты просто сквозь них видишь и когда видение происходит сквозь них вот эта пустота потому что то есть, чтобы э, увидеть, например, белое, оно отражается от черное. Оно должно обо что-то отраж... отразиться. Но зеркало, оно всегда прозрачно. Да, но я ничего не вижу. И, и не я ищи вопрос, ничего, ищи. просто пребывай в этом, отдыхай в этом. Сам в себе отдыхаешь. Когда тебе ничего играть не надо, никого играть, ничего строить, никому ничего доказывать. Все, вот оно. Вот оно истинное, куда все стремлятся. Уставшие умы. Но я могу в нем находиться, у меня пока нормально. Находись только сколько необходимо. Потом осознай, что ты всегда в нем потом должно какое-то устремление куда-то... Ну, оно может быть случится устремление, по, там, может быть по инерции выпрыгнуть внимание куда-то, но оно уже в осознавании. И а может и не случится. За может, интересом таким то может повести. Может, но в этом ничего такого нет. Интерес как возник, так и растворится. Ты уже, вот, ты... То, чем ты являешься, оно ничем не дополнится, ничто от него не уберется никогда. Это прозрачность, это пустота. В пустоту хоть что кидай, оно ни за что не зацепилось. То есть нет такого, что меня что-то ждет, куда-то на ты что-то делать. То есть оно событием меня не происходит. Нет. Вот что важно понять. То есть они начнут происходить только когда я включу это прохождение, uh -huh. правильно? Uh -huh. Если я вишу в таком состоянии, то у меня Ну как бы нет пока я не включу ее. Он вот. сам включается. Знаешь, мир... Ну, от... а не выше, то, что ты от персонажа будешь включить. его включать. Нет. То есть смотри, говорение же все равно происходит. Все происходит естественным образом. Нет того, кто бы включал или выключал. Это вот оно являет себя так же, как вдох-выдох. Естественно. Да. Ну, то есть, это что-то, что меня ждет, зовет и прочее. То есть я могу находиться в этом, и время просто останавливается, и все, пока выпустится. Да, а потом опять возникнет какой-нибудь ищущий или ждущий, или что-то хотящий найти. Он возникнет, и также в осознавании, как возникнет, также растворится. Тут а может уже и не возникнет и, и не растворится. У всех по-разному. Кто во что, у кого как это интерес там? Сейчас бега событий нет вокруг меня. То есть где-то что-то происходит, то, -то, -то... то есть это все вам нету. Угу. То есть если я это останавливаю, этого нету. Пока, пока опять нарисуется. Да. То есть я так зависну, допустим, на неделю, и, ничего, и от меня не убежит, ничего нет, нет. Нет, Оно, наоборот, еще больше может раскрыться. боль. В плане того, что не, не, как, не какое-то ожидание, что-то больше там или еще что-то. Вот оно, истинное искомое состояние. Из этого искомого состояния мозг, а, он а, привыкнет а, уже как бы работать по-другому. Потому что в, в той плотности причина-следственных связей контролеру он уже устал, сам себя измотал. Да. Ну хорошо, он мне так комфортно. Спасибо. Угу. Включаюсь. Пока Давай. Ты Давай. Счастливо. Пиши, звони. Спасибо.